Три основных узла коллекторного двигателя – статор, ротор и коллектор. На оси коллектора закрепляют медные коллекторные пластины, к которым припаиваются выводы обмотки ротора. Две угольные щетки с помощью пружин плотно прижимаются к коллекторным пластинам. Напряжение, питающее обмотку ротора, подается от источника тока к щеткам.